Привет, сегодня речь пойдет о том, сколько удалось заработать на коллекции нарисованных картинок. И это не те картинки, про которые вы подумали, речь пройдет про NFT. Нет, ну серьезно, ну кто бы мог подумать, что в 2022 году люди будут покупать картинки, которые можно просто взять и сохранить бесплатно. Да я и сам до последнего думал, что это какая-то глупость. Но в 2021 году, когда пошел максимальный хайп на эти NFT, и весь инстаграм был заполонен рекламой а это Ахмед, и он заработал миллиард денег на NFT. И я уже начал думать, а интересно, а что это вообще такое? По скрипту ну, я сейчас сам до конца не знаю, что это такое, но по факту это те картинки, которые можно купить за виртуальные деньги в интернете у какого-то человека, да, настолько это все глупо. В этом ролике я не буду рассказывать, что такое NFT, как их покупать, как их создавать, я конкретно расскажу, как мне вообще пришла в голову эта мысль, покажу свои первые работы и работы, которые у нас есть сейчас. Кстати, если вы хотите узнать, как купить NFT, на YouTube очень и очень много роликов, которые рассказывают, как это сделать. Там нет ничего сложного, но если мы наберем здесь очень много комментариев, лайков, я сделаю подробный гайд, мне не сложно. В общем, ровно год назад, а именно в июле 2021 года, я захотел сделать свою NFT коллекцию и заработать на это много денег. Сначала начала изучать разные площадки, на которых можно выставить свои работы. Мой выбор остановился на площадке под названием OpenSea. И первой проблемой, с которой я столкнулся заключалось в том что чтобы создать свою коллекцию нужно было занести крипты на тот момент занести нужно было на ну где-то долларов 100 а я тогда вообще не знал как происходят транзакции где какие комиссии платятся и по итогу нужно мне было долларов 100 а занес я 14 тысяч рублей со всей комиссией и прочим ну 100 баксов у меня осталось которыми я и заплатил чтобы создать коллекцию на OpenSea. после этого я начал думать что могу предложить людям я тот человек, который рисовать не умеет вообще Самых первых моих работ вы не увидите, потому что я их не сохранил и сразу удалил. Но там были просто детские рисунки в пейнте, которые я сделал буквально за 3 секунды. Я думал, вау, вот это точно взорвет интернет. После этого я снес всю коллекцию и решил сделать что-то новенькое. И я начал клепать футболки, а вот их вы сейчас увидите на экране. Они, естественно, различались по рарности. И там было плюс-минус, как в доте, я сделал команки, анкоманки, рар, ультра-рар и так далее и тому подобное. К каждой категории условно рарная красная ультра рарная и так далее короче каждая категория имела свой цвет конкретнее свой задний фон ну и вы сейчас все это можете посмотреть и результат меня обрадовал и нет я на ней ничего не заработал но просто получались реально красивые картинки особенно с обезьянками я вообще от них кайфовал спустя месяц рисования футболок я понял что ну чем-то я занимаюсь не тем и это не покупают и мой внутренний художник тоже об этом подумал поэтому я начал искать людей которые рисовать благо у меня была подруга которая закончила очень много курсов училище и тому подобное как раз в художественной сфере мы с ней встретились и начали думать что же будем делать это заняло у нас также плюс-минус месяц и казалось бы выбор сделан мы остановились на рыбе на осетре если быть конкретней типа рыба редкая в красные книги черная икра вся история и начали двигаться от этой идеи что по итогу у нас получилось вы сейчас увидите представляю вашему вниманию старджон фишер Club. Ну, типа осетровая, рыба-клаб, вся история. Шапочка есть, аватарка есть. И, кстати, спойлерну, каждая наша работа нарисована вручную. Абсолютно каждая. В чем ее суть? После продажи любой NFT с нашей коллекции, цена следующей возрастает на 5%. Естественно, если за раз покупают две NFT, то цена растет на 10% и так далее. Начиналось все с 82 тысячных эфира. Последняя опубликованная работа стоит уже 15,40. Их эфира. И как вы можете заметить, растет цена, значит у нас NFT. Все-таки покупают На данный момент сделано и опубликовано 15 работ Ну и вот эти рыбки в разных обличиях, различиях и так далее Мало того, что они растут в цене Плюсом ко всему, держатели, владельцы или покупатели наших работ Участвуют в моей рубрике «Прокачка инвентаря подписчика» Людей набирают только из держателей этих NFT Сейчас, кстати, планируется новая стилизация рыбы. Это будет очень круто Кстати, ссылочка на нашу коллекцию будет в описании находиться Может зайти посмотреть, может уже то, о чем я сейчас говорю говорю вышло он там реально готовится бомба естественно все настройки бэкграунд аксессуары глаза все это есть а в долларах одна штука стоит 19 баксов естественно крипта упала и сейчас это все не очень хорошо по итогу за все это время нам удалось выложить 15 работ и на данный момент продано 11 4 работы выставлены на продаже а 11 уже ушло но в целом я считаю неплохой результат кстати еще вот такая шапка есть но ну, я реально кайфу и сделано прям круто переходим сейчас главному вопросу ролика, сколько удалось на этом заработать. А удалось на этом заработать примерно 150 долларов, либо же 1 десятую эфира. То есть, в принципе, коллекция уже окупилась, потому что за ее создание я платил в районе сотки долларов. Опять же, если поднимется курс, то это будет уже другая картина. Но а сейчас картина такая. В рублях на данный момент это примерно 8 тысяч рублей. Но, с всем учетом, что реклама была только на моем канале, и больше мы абсолютно нигде ее не заказывали, у нас 11 Продаж, я считаю, что это довольно-таки интересный результат. Но, честно, сейчас это больше опыт. Это реально крутой опыт, и я рад, что все так получается. И, конечно же, если разговаривать про рубрику прокачка инвентаря подписчика, проще стало выбирать людей. Кстати, ребята, кто купил, огромное вам спасибо за доверие и поддержку по поводу прокачки. Я сейчас каждый день чеку изик, как только все поставят. Как только мне будет что-то выпадать, мы обязательно сделаем прокачку. Я жду, сижу. В общем, вот такая картина на сегодняшний день. Я надеюсь, вам понравился ролик. Честно, я понимаю, что ничего такого содержательного тут не было, но на вопрос ролика, сколько удалось на этом заработать, я ответил, и я думаю, многим из вас было интересно. В общем, все ссылочки на NFT, на мой Twitch, кому интересно, будут находиться в описании к этому ролику. Если вы хотите, чтобы я продолжал записывать видосы по этой теме, может быть, через какое-то время, опять же, ответить на вопрос, сколько удалось на этом заработать. Короче, пишите в комментарии, если захотите, мы сделаем. А я с вами на этом прощаюсь. Спасибо за просмотр и за поддержку. Это был Человек, всем спасибо, увидимся в новых роликах, всем пока.